Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мы будем снимать очередной отзыв. Надеюсь, в этом году у нас эти отзывы будут пользоваться популярностью. В них вы услышите все, все отзывы наших гостей из Николаевки, общие впечатления об отдыхе в Крыму, о нашем дворике, советы бывалых путешественников. Мы, пожалуй, начнем. Представьтесь, пожалуйста. Зовут меня Вадим. Мне 35 лет Работаю врачом Вадим, врач Откуда вы приехали к нам? Из города Челябинска Из России, города Челябинск. Сколько у вас человек приехало? На чем вы приехали? Мы приехали своим ходом на машине Машина у нас Внедорожник Количество Состав семьи Три человека Папа, мама, дочь Поехали мы город Челябинск, Магнитогорск, Сибай, Оренбургская область. Проехали дальше мы через Казахстан и выехали уже в Саратовской области. А дорога через Казахстан это обязательная или просто вы заездом туда? Это мы заездом. Хотелось, не, обязательно. А не обязательно. Почему выбрал такой маршрут? Как-то вот интересно. Хотелось посмотреть юг России, заглянуть... Ну, раз такое путешествие в Крым, надо как-то как-то воспользоваться моментом, да, прокатиться, по посмотреть, как живут люди на природу. Что могу сказать? Значит, Челябинская область, шикарные дороги, значит, Башкирия еще лучше дороги, отменные, прекрасные пейзажи, виды, горы такие полустепи. Как-то вот все так очень необычно даже. Для нас, людей из Урала, Башкирия, нам понравилась очень сильно. Значит, заехали в Оренбургскую область, дороги там похуже. Ну, ехать можно, терпимо. Доехали мы до границы с Казахстаном, дороги кончились. Все. Ну, нет там дорог в Казахстане, нет вот... Выехали из Казахстана, появился асфальт, началась Саратовская область. Дороги 3-3 с плюсом. За хорошие кусочки там где-то есть. Дальше мы попали, естественно, поехали э, Ростов-на-Дону. Здесь отстроили шикарнейшие дороги. Новый свежий асфальт. Ну, в общем, готовится, я так понял, к пляжному сезону, чтобы люди ехали. Ну, шикарная. Дорога, не знаю, мне кажется, М4 Трасса Прекраснейшая Значит, ну, Краснодар чё, Житница России Краснодарский край Дороги еще лучше Проехали, доехали до переправы Что могу сказать Глядя там в глаза, вам Не бойтесь этой переправы Влетели, ну вы влетели У, Мы... У нас в прошлом году в мае тоже приезжали Гости, вот самые первые 25 мая они приехали, они говорят мы просто влетели тоже вот так вот на пароме, ну, на машине, в смысле раз и поехали, не ждали вообще там. Только не, 15 минут они подождали. Не да. ждали, да. То есть у нас тоже сама переправа, не знаю, там пока там вырулишь, зарулишь, там же они укладывают машины, все равно, э, ну не укладывают, а устанавливают в паром. Вот. это за него 15 минут, сама переправа по морю 15 минут, то есть полчаса и мы уже Керчи. Я прошу прощения, это сегодня у нас 1 июня 2015 года. 21 мая 2015 uh -huh. года мы uh -huh. были здесь. Uh -huh. Ну а какое впечатление? Вот вы въехали в Крым. В общем, Керчи, я так понял, такой промышленный, такой портовый город. Поехать в Керчь отдыхать, ну, я бы, наверное, вот первое впечатление, я бы, наверное, не поехал. Вот, значит, дальше начались уже такие крымские свои. Красоты, такая природа уже такая, около Феодосии. Остановились мы отдыхать в Феодосии. Отель. Ну, цену за сутки uh -huh. в этом отеле 1000 рублей. Uh -huh. за, за номер. За номер. За двух местных. Или за три, за три. Ну, просто. Ну, в, в общем, ну, есть, нам, кровати, да, да? нам uh -huh. с дочкой. Большая двухспалка и маленькая. Uh -huh. Для дочки ей 8 uh -huh, лет uh -huh. вполне все. Ну нормально, устрачно. да. В принципе, в принципе, нормально, как бы, да? Или нет? Или нормально, да. Мы отмотали, получается, там 20 часов. Нам надо было остановиться, покушать, помыться. В общем, ну, отель, они все идут вдоль дороги. Заезжайте в любой отель. Вот, по крайней мере, могу сказать в Феодосии, потому что рядом еще стояли отели. Все очень цивильно. Э достойно. Uh -huh. В общем, отдохнуть, переночевать, покушать, помыться, помыться, но Ну это только переночевать или как вы вот, вот утром прошлись вообще по Феодосии, да. там что там увидели, что-то. Остались ли бы вы отдыхать в Феодосии, Феодосии. скажем, там? Нет, я бы не остался. Видя Николаевку, могу сказать про Феодосию, что Феодосию я бы отдыхать не поехал. Прогулялись мы по набережной Феодосии, по городскому пляжу, городской пляж на Феодосию. Крупная галька. с такими булыжниками какими-то вот торчащими из моря даже надписи купаться запрещено При, пришли вроде как на пляж. на пляж а таблички купаться запрещено какие-то волнорезы волны и вот эти вот те подводные камни крупная галька представляете с перемеску с Ракушкой. Вот. Но это же, наверное, не, не не по всему побережью такое там. То есть вот где вы видели? Вы же не проехались по всему, правильно? Поэтому то есть вся... проехались по, по, по всему городу практически. А, да? вот. есть, это... Сам город очень чистый, красивый, тротуарная плиточка, очень хорошая инфраструктура, добро... народ абсолютно доброжелательный. Ну, мы были, считайте. 20-го или 21-го, я не помню. В общем, в числах я потерялся. Народу мало все равно, наверное. Народу да? мало, да. Начало да. пляжного сезона, но видно, что ждут, угу. готовятся, угу. красят, там, кафе открывают. В общем, подготовка идет полным И, ходом, да? Идет, да, сто да, процентов. Там основная в Феодосии достопримечательность это музей Айвазовского. Музей Айвазовского. Да, там какие-то пушки, там еще... на, набережные, памятники. Ну, это памятники да, там, это такие военные уже. Стоят, да, да. десанту памятник Феодосии, десанту 41 -го года дальше что куда вот вы выехали из феодосии и то есть вы уже заранее знали куда вы едете вообще да, мы ехали есть... целенаправленно это вот западное побережье крыма угу. здесь был у нас выбор это николаевка евпатория саки ну то есть вот эти вот песчаные Мелко гальчатые берега, да, потому что это же все в интернете выкладывается, где какой берег в принципе. Могу сказать, что мы ехали вот за определенным, скажем так, пляжным отдыхом, что можно было с ребенком не беспокоиться, потому что если крутой спуск, вот это море такое... Оно, И имеется в виду вход в море сам, да? Как да, бы, есть, чтобы, чтобы дети... Было, глубина да. здесь достаточно очень полога, за детей практически можно не беспокоиться. Вот. Дальше мы проехали через э, уже Симферополь. Ехали непосредственно на западное побережье. Ну, дороги идеальные. Хорошие дороги, отличные. Здесь можно поставить вот прям все-таки пятерочку. Ну, это да. Победная дорога идеальная. Угу. Все новое, видать, асфальт угу. положили прям совсем недавно. Приехали в Николаевку. Это первое было, куда вы приехали, Да. да? Значит, приехали в Николаевку, потому что, если посмотрите по карте, то Симферополь, Николаевка, это прямая дорога, прямая да? дорога очень близко находится. И вот у нас вот Николаевка, а дальше Саки и Евпатория. Развязка идет на Евпаторию отдельно. Угу. На Николаевку отдельная угу. дорога, на Евпаторию отдельная трасса. Вот такая угу. вот здоровучая угу. и со свежим асфальтом. Вот. Ну... Попали, мы считаете, с Феодосии, выехали утром, там часиков в 10, в 11. Проехали весь Крым, поглядели, то есть у нас было время выбрать. Приехали сюда, ну сразу все понравилось. Сразу все понравилось. Очень доброжелательная атмосфера. Вы сейчас про что говорите, про саму Николаевку или конкретно про, уже про наш теплые деньки? Про, про, про ваш дворик, <свят> да, сразу я говорю, что вот мы приехали, посмотрели, все, понравилось. Ну, не сразу в этом доме остановились, мы прокатились по Николаевке, посмотрели, какие здесь отели. Отели прямо на берегу, свободных номеров куча, ну, но, извините... Цена соответственная да? Значит, или тысяча что? Тысяча рублей. Тысяча рублей номер в отеле. Двухместный. Двухместный, да? Двухместный. Угу. То есть это как полуторка что ли получается. А отели все красивые, достойные, что я могу сказать. Угу. Это не сезон. Угу. Сразу говорю, что... Это май, да. Это вообще это самый дешевый. Это... Сам месяц я имею в виду самый Там дешевый, том, это место, месяц, скорее да, всего, да, и не было посетителей, и не было курортников. В одно место приехали, в другое, в общем, пока прокатились по самой Николаевке, это курортное место, все пропитано. Что работа идет именно с летом, да, как бы <сто> -то> именно только <сто -то> <сто -то> летом. Завернули сюда, в общем, из э э у нас получается пяти мест, где мы побывали. Нам больше всего понравилось вот именно в этом уютном дворике дворик действительно <смех> это правильное название оно соответствует тому что я например сейчас наблюдаю здесь а как узнали вообще о нас вот, вот просто так ехали и заглядывали во все дворы ну то есть или а... предварительно выписывали какой то там в интернете искали я, там что-то я, я я видел в интернете ваш ролик но я его значит не досмотрел до конца, угу. потому что много, и много, там, да, да, да, и, и, и, и все действительно сайт, все на... сайт, ну не сайт, а интернет угу. изобилует всеми угу. предложениями любыми. Ну, просто запомнилась трудовая 18. Угу. А, вот. И тут просто в Николаевку въезжаешь, сразу получается. Да тут 54 а тут все, батарея, да, вот она идет. Тут трудовая, там еще все, морская. Все рядом, да, Все, все рядом. Да, все, да. Соответствует ли все указанное на видео, вот что как вот вы зашли к нам во дворик и вот увидели что-то, да? То есть мы выставляем фотографии, эти видео. Понятно, что не досмотрели до конца, но вот общее впечатление то же самое, как бы. То же самое. Это без обмана. Все, что вы видите на сайте, это на самом деле это реально. Здесь кому-то повезет только больше зелени, меньше зелени. Это уже, извините, от от, от этого от месяца, от да, месяца зависит. зависит да. У нас зелень только вот она выросла, все красиво, все здорово, цвели розы, ну в общем сезон начался. И... Расположение относительно моря, столовых, кафе, рынка, автостанции, вообще вот наш дворик. Вот сколько сколько вы шли до моря, вот пешком, сколько вы ходите до моря? пешком 10 минут да. как идти можно развалочным шагом но мы ходили не напрягаясь абсолютно 15 минут максимум вот по прямой сразу вышел повернул налево и вперед и прям в море как говорится угу. вот выбор пляжей достаточно огромный можно пройти 300 метров направо, можно 300 метров налево Везде достойные нормальные пляжи И очень так интересно, вот так вот стоят волнорезы Здесь вот недалеко И получается, если какой-то шторм, меняется пляж Характер пляжа То есть мы пришли, видели ну, такую гальку Приятная такая, миленькая галечка Прошел шторм, вышли песок. Каждый, Ура, да, после каждого шторма меняется, вообще меняется пляж. Да. Прям вот, вот была галька и нет этой гальки. Песочный пляж. Тоже очень понравилось. Тут вроде по гальке походили как-то, а тот раз и, и поменялось. Да вот. вообще как бы, да, оно сейчас наладится. Вот еще может один шторм пройдет и будет половина песка. Половина гальки. То есть сначала будет галька да. в море идти, а туда в песочек. В целом о Николаевке вот впечатление. Очень все позитивно, компактно, рядом, чистенько. Вот, вот такой добрый такой южный какой-то вот поселочек, поселочек. Да. Сказать деревню, это, знаете, вот тут коровы бы ходили, пастухи, это вот там деревня, uh -huh. там трактора ездили. Поверьте, здесь все для курортников. Все сделано, коров никаких нету, не бегают. Не Но знаю, молоко там. есть между а, прочим, да, продается. Да. Не, не, не знаю, где-то может быть есть живность-то. Птичек, птички тут павлины кричат периодически. Нам это очень э экзотично. У соседей да. Ну а ездили ли вы на экскурсии? Как вот цены на экскурсии? Вообще сами добирались или что? Как? Мы приехали, если кто забыл, на своей машине, и поэтому у нас была э, свобода передвижения. Б огромный выбор. Мы сами первый раз в Крыму. Э, первый раз. Э, и хотелось как бы поглядеть. Честно говоря, значит, вот э, дороги здесь шикарные, особенно южное побережье. Поехали мы в Ялту. Там побывали. Ну, сразу скажу про Ялту отдых для молодых энергичных не с пустым карманом в общем молодежный такой город кафешки все красиво все такое вот южное побережье свой шарм свой шик красиво но все дорого я так понял что все-таки дорого есть <свят> на туристах, естественно, город курортный, все зарабатывают на туристах. Мы заказывали экскурсию на ласточки на гнездо на катере, 400 рублей взрослые и значит 300 рублей детские. Кто хочет прокатиться на верхней палубе и посмотреть набережную Ялты, пожалуйста, плюс еще добавляйте 400 и плюс еще 400 могу сказать насчет ласточки на гнезда? да стоит съездить один раз красиво вид шикарный да и сам факт что ты был на ласточке на гнезде символ это же ялты да считается да, да. символ ялты и что... крыма тоже вот севастополь да. и ласточки на гнезду вот что ты здесь был красиво что нам сказать? Ну, в общем, везде магнитики. Сразу скажу, магнитики стоят везде одинаково, практически везде. Это 80-100 рублей. Увидел магнитик, понравился, взял, потому что Севастополи свои. Тут чисто патриотизм. Путин, Путин, Путин, Путин. Севастополь, город герой. Там в Ялте э, Ласочки на гнездо Ялта, у них там такой. Курорт на такой. Более, Девочки более... красивые, такие все, вот ну, все на магнитиках. Так что. Э... А где еще были в Ялке? Или вот там на, на южном берегу Крыма? Ой, значит. Канатная дорога поднимались на и Да, были, конечно, на ИПре. Стоит. Ребята, сразу скажу, стоит съездить на ИПетре. А вы как на канатной поднимались? На канатной. А -а. Машину где-то оставляли, да? да? И прям поднялись на канатке, спустились или что? Прям у канатной дороги вход. Платная стояночка. А -а -а. Платная. А -а -а. Ну, ребята, работают, черт, 200 рублей с машины. А -а -а. Большая 300, наверное. Вот. То есть удобно, оставляешь, тут же поднимаешься на это, вот там, все так красиво, что так. удобно, поднялся вот тебе этот вагончик. Страшно было. Да. да, я так вот как-то вот, э, не летчик вроде как и не парашютист, поэтому э, само ощущение высоты движения, вот это, это не на самолете полетая, сразу скажу это вам. Не с парашютом прыгнуть, это свой определенный драйв съездить раз, э, значит, поглядеть на канатной дороге. Вот, ну, честно говорю, поджилки как-то так потряхивают. На веревочке висишь, да, до такой высоте. Да. А летают эти кабинки, это прям вот. С какой скоростью не могу сказать, но э, сам процесс э, заехать по канатной дороге и петре максимум 15 минут, максимум. Потому что мы ждали, пока набьется вагончик внизу, потом там пересадочка небольшая. На полпути, да, там есть пересадка, да. потому что высоко поднимается. Да, там своя особая канатная дорога, она даже... Вроде как занесена в книгу. Это, это в, самая протяженная дима. европейская там. вообще вот канатная дорога. Да, вот. В общем, страшновато. Всех пугают, что там уже 30 лет не меняли эти провода. Там, короче, там все, все, все новое, такое. все работает. Все, вы поверьте, все, все прекрасно. Что скажу еще туристам? По поводу самого Айпетри 3 а, Ай Это незабываемо. Ребята, это незабываемо. Красота. Красота неописуемая нам повезло с погодой сразу говорю вот мы тут погода на петре нам просто повезло представляете высота вот этого там не знаю там 1200 вот так вот ялта так вот такая красивая красивая облачность это не облака а красивая красивая облачность а здесь вот так вот прям видно как вот этот алубка она получается там этот вот этот вот вид э, моря э, сверху очень завораживает, стоит на Айпетре стоит. 1235 метров высота Айпетре. А угу. вот, что я могу еще сказать? Значит? А что там наверху вообще, что там просто дор... Я кстати вот недавно просто увидела, вы застали или нет? Там написано, что там открыли какой-то подвесной мост да. с одной горы, ну, с одного только на другое. значит э... Ходили вы, нет? Да вы что? Ну то есть он есть подвесной, да? Это вот просто вот буквально неделю назад открыли его. Вот дополнительный аттракцион для любителей экстрима. Я понял, что они открыли. Они вот при мне его делали. Они вбивали последние там гайки, проверяли его там там. Что так жестокого какие трассы. не бойтесь ну я конечно не пошел но да, вы не бойтесь <свят> <свят> <свят> есть такой аттракцион значит называется то ли близнецы то ли в общем две горы даже я сказал как-то три горы пика вот уже три, три пика и Петре, да? да наверное угу. а. три три пика и в общем получается вот так вот пик и вот так вот два моста к нему идут то есть можно раз там посидеть, постоять и снова по другому мосту, обратно вернуться. Флаг там э, советский стоит, сказали, я так понял, с 9 мая большое полотнище, прям красный и так эффективно так. Как... Фотографии есть? Фотографировали, нет? Есть, пофотографировал, но там столько фотографий, поэтому если там, там выбирать, потом все, естественно, ну, да, вы, да. выберу. Значит, вход на эти... Башни Близнецы 100 рублей. Uh -huh. То есть, То есть все, это... все, платно. все платно. Значит, там уже с Бакчисарая очень много крымских татар, и они, походу, там торгуют. С их стороны очень удобно заехать на ip А потом, кстати, расскажу, какого я ужаса Все. В общем, бизнес это вот это, ресторанчики и продажи... Зашли кочебурейки, наверное, еще вот и это шаурма, сладости, сразу скажу, вот там чаи крымские, всякие пряности. Здесь, в Николаевке, они тоже продаются, там дороже. То есть, если вы увидели пряности, и кто-то там, хорошая хозяйка, хочет побаловать как-то определенные. Здесь, да, в Николаевке есть все, что есть на Епетре, скажем так, и в полтора раза дешевле однозначно. Да, то есть, ну мы увидели, думали, что тут все-таки мы мы еще не знали, что, что сладости здесь есть, да. все здесь рахат-лукумы есть. эти казиноки всякие прям в коробочках таких красивых продается прям вообще на Эпетре брать м, нет, смысла, еду нет, вообще. вообще не стоит есть э, очень красивые у них э, эти крымско-татарские поделки какие-то там тарелочки, там эти восточные, из кувшины, да, кувши или, или уже вот плетение там а, какое-то. Да. В общем, да, вот, вот а. местный какой-то колорит и магнитик можно купить. Там шубки такие это, татарские тоже из, из, из, барань, из, из, из, из баранины. Б баран, вот, выделывают, да, красивые. Вот одежду. Шкуры вот, продают там, да? да? платки вот эти вот пуховые, по моему, да. валеночки, Кюлья, да? Кей, да, вот. с загнутыми такими, я не знаю как называются угу, вообще. Угу. Вот это да, такой вот местный, вот крымско-татарский колорит, вот, вот это да. В общем шубка вот на мою дочку, на 8-летнюю, стоила 2 500. Ну, в принципе нормально, да, ну, то есть не Д так уж и дорого. Да, не обдирал а, то есть Под... вот. 2 500, очень такая колоритная такая ну с восточным акцентом и мех такой интересный выделка вот ну, что еще про эпетрию сказать Спускались? а значит туда есть две дороги на эпетрии. это значит по канатке и можно местные предлагают местные ребята предлагают вас прокатить по восточному склону спуститься скажем тогда нет подъем то есть они говорят, у вас есть вариант, значит, 250 рублей, 250 рублей так на канатке прокатиться, и за эти же деньги абсолютно постоянно. стоимости Подняться билета, по дороге. по дороге. А, я просто думала, что вы уже сверху, там тоже они сверху тоже точно так же спускают просто. Ребята. Вы спустились, да? Это был Или вы, что вы? Или вы поднялись? Мы туда поднялись. А. Мы там были. Ну надо же все же посмотреть Южный берег Крыма. Подождите, я, я прошу прощения. Вы туда поднимались на канатке или вы поднялись и, на и так, это? И так. А, мы то там вы два были раз... Раз... А, два раза. А, Понятно, <свят> <свят> а, два разных <свят> случая, поняла. Два разных случая абсолютно. Мы были там два раза. Но когда мы на второй раз. В общем, что <свят> про... сразу про второй раз как. Канатка, да, очень красиво, стоит. Э... Один раз в жизни прокатиться, ну как прыгнуть с парашюта, я не знаю, стоит, ребята, да. Не жалейте этих денег, определенные колорит. Я был, катался на канатной дороге. Может для кого-то это обычный транспорт, но для нас это экзотика. Поехали мы с Ялты, посмотрела так по карте, думаю, бля, сейчас через, через Бахчисарай. Проедем спокойненько, может на фонтанчик еще сходим, там по пути еще много всяких-всяких экскурсий. Значит, поехали через на Бахчисарай, через Айпетри. Это вот как раз вот экстремальный такой будет. Это экстрим. Дорога очень опасная, очень экстремальная. И водителям с малым опыта вождения, либо <coughs> с боязнью высоты или узких дорог, Вообще туда не Там стоит. Прям резкие сворачать. повороты, да? Прям вот, прям, вот как? Это 90-180 градусов. Это на 180 да? градусов. Серпантин, 100, вот едешь, вот так вот поднимаешься. На 180 градусов. Резкие обрывы. вот Две машины расходятся еле. Чем значит, что мне еще понравилось? Да. Ну, очень э, колоритный. Мне кажется, это буковый лес булки нет ну, а я, вот, я, я не, нет, ничего не, не могу не, сказать не знаю какие такой такой темный такой плотный лес но там ничего травы вот нету никакой чисто деревья и такие кроны прям нависающие что солнечный учитель туда не проникает ну темный это лес. Где? На это, это, Расе, вот, это да? на ипетрин а, по автомобильной дороге а наверх когда да наверх а, ага. Вот. это вот со стороны Ялты это именно серпантин со стороны Ялты это экстремальная дорога ребята со слабыми нервами с плохими тормозами М -м -м, если в машине не уверены даже не суйтесь туда это, это смертельно веночков, веночков, веночков, Вот. Ну, местные там гоняют лично меня обогнала шестерка красная я был в ужасе, конечно, но они там гоняют. А что, уже когда знают, да, уже все, Да, дорога, так, так все я тоже будет. потом, потом я-то вывернул, а там уже прямая дорога получается. Uh -huh. То есть меня, раз мне так аккуратненько, я думаю, куда там поворот, а там прямая дорога. Знаешь дорогу, конечно, будешь гонять. Вот, что еще могу сказать. А где еще были? Ну вот, то есть Ялта, Айпетри. Севастополь. А, а вот еще где-нибудь на той стороне были, вот в Южном, то есть Воронцовский парк, Дворецк, Ливадийский, вот эти Он вот Он был все. рядом, но да. Но, но есть, не пошли не туда, Не да? пошли. Это, Самый. это, приехал в Ялту, это можешь целые сутки на экскурсии. Там по всем Гляди, этим дворцам, да. там, да, вот везде. Можно много, везде можете, не надо обязательно э, идти с экскурсоводом, вы можете сами, например, ну и Севастополь. Севастополь. Город-герой. Город, -герой, город русской славы. Чувствуется на каждом пятачке, шаге, не знаю, за каждым поворотом всю военную историю России. Везде памятники. Значит, нам вот Катерина посоветовала поехать в Севастополь. Там же бухта получается. вот Она вот идет вот. И длинная. То есть можно проехать по Севастополю и на машине, но тоже старые, узкие, я имею в виду исторические. Да, вот исторический ну, город старый, поэтому на машине там трудно передвигаться. Особенно у них там одностороннее движение, что меня тоже так это поразило. Самый простой способ, это с Николаевки, если вы хотите в Севастополе, побыть, доезжайте, прямая дорога. Хорошая дорога до Севастополя, до Бухты Не, ну там есть несколько мест таких с ямками. То, вот, что да, я видел да. там, это хорошие дороги. <свят> <свят> <свят> Машину оставляете или на маршрутке приезжаете до Бухты Северной, переплываете на этом водном трамвайчике, это у них городской транспорт, водные трамвайчики вот эти вот, попадаете на Графскую пристань, а здесь уже все в принципе в шаговой доступности. Ну, тоже появляются зазывалы, на кораблике покататься, экскурсия у них по бухте. Сразу могу сказать, что город холмистый. И вот рядом с этой графской набережной есть э, памятник, монумент э, огромный. Это матросу Матрос и, и, солдат. И, и солдат. Вы увидите с любой точки Севастополя этот памятник. Увидели... Захотели посмотреть бухту. В общем, на этот памятник шуруете, Севастополь практически как на ладони. Ну, основные вот эти, да, а... те места, куда водят экскурсоводы да. и то, что рассказывают. То, то что рассказывают. Да. Оттуда все это. Это не Сапун-гора, а это именно памятник матросу и пехотинцу. А огромный монумент. В общем, залез на этот монумент посмотрел весь Севастополь естественно пофотографировались на э, памятники затопленным за кораблям, кораблям. Угу. набережная очень красивая набережная красивая можно ходить весь день тоже скамеечки да, белые камни это, это старинные сами здания да, красиво вся... набережная Севастополя надо там побывать, пофотографироваться. В Севастополе дочку сводили в аквариум. Прямо на набережной стоит этот большой-большой... Он не то что, он как аквариум, но это музей морской какой-то там, форы, фауны и так понял. В общем, сходить стоит. Один раз в жизни побывать в Севастополе в аквариуме. Отлично. Очень. Рыбы вот такие и сетры плавают, и белые сетры плавают, и какие-то экзотические. Я таких даже на картинках даже не видел, но живности там вообще очень много, поэтому стоит посмотреть, какие рыбы бывают <coughs> не только на картинках. Сходили в дельфинарий, получили огромнейшее удовольствие. Стоит да сходить то если будут хай там говорить что не стоит там севастопольский отличный нормальная программа не зря я не помню там 40 ну около часа это все все шоу идет стоит сходить абсолютно не пожалеете там и эти морские котики и дельфины вытворяют такие кульбиты ну мы видите как говорится не живем на море для нас это все в диковинку. Ну, все понравилось. Вот. Обратно в Херсо... О, этот, Херсонес Таврический. Прям с набережной сели на 22-ю маршрутку. Ой, вот, хорошо, что 22-я, да? Да. 22-я маршрутка. И вы с этой набережной через 15 минут будете совершенно... За 8 рублей вы будете в Херсонесе. Старый такой, крепость. Вот здесь вот в принципе стоит взять курсовода, либо Но, поехать а с экскурсией. с, курсов... с курсовода или нет? Нет, так, у меня экскурс... мои уже устали, они а. сели там на лавочке, а экскурсии приезжают на автобусах. И они и в рупор, и так говорят, в общем, у меня, пока жена сидела, Он говорит, я говорит, уже говорит, на третьей экскурсии была Просто так, они же выходят и начинают, Просто. это город основан тогда-то, то-то план такой-то, а они сидят на... Но вообще достаточно недорого, там 100 рублей вход, по-моему, рублей да? или 150, 100, 100, рублей. 100 рублей вход на, на Херсонес, и с экскурсоводом еще, наверное, там рублей 100 платишь, и группа, если набирается, там, да? Ну, то есть, ну там часовая, наверное, экскурсия, там да. мало смотреть, но ну, то есть не то, что там малюсенький какой-то городок, там городок ну, стоит. В общем, да. с экскурсии вот я бы посоветовал сюда вот, все-таки. Вам расскажут, покажут, значит большой большой православный храм построен прямо вот в Херсонесе якобы, когда стали раскапывать этот город, нашли типа ванны или бассейна. Ну, угу. якобы, что здесь крестился, крестился Владимир. Да, угу. да, князь Владимир. И поэтому здесь построили в, в таком византийском стиле, именно такой южный византийский стиль. Самый большой храм православный Крыма. Угу. Здоровый, красивый. В общем, рядом... Прям с Херсонесом, вот это Херсонская залив или там бухта, российские корабли. Да. Колокол вот этот в Херсонесе висит. Там вот, Буратино снимали. Ну, на хорошо, Севастополе, а дальше где вот Евпатория, Саки, какие-то другие города. Я где? был в Саки. <laughs> Почему я так сделал такой акцент? Поехали, начался дождь. Такой крымский дождь такой южный Они просто как ливанет так ливанет в общем бедный город саки затопило мы там были значит э, пирог, э, институт пирогова там санаторий. Э, санаторий значит указатели везде стоят доехать просто никуда не ошибешься в общем что ты хочешь туда и приедешь хотели набрать минеральной водички но дождь продолжался уже пока мы доехали, пока уже где-то час шел. В общем, эти бедные саки вот реально затопило, вот к воде, поэтому мы на источник не сходили, на набережную саках мы не сходили. Развернулись, поехали в Евпаторию. Действительно, просто, просто уже небо уже так стало светлеть, и вот этого ливня южного ливня уже не было. Но у нас бы, я бы сказала что это выпала месячная норма осадков, если бы... Но у нас тоже, судя по всему, полугодовая. Полугодовая. скажу, после дождика все высохло. В течение суток все то в море, наверное, стекает. И здесь земля такая, все-таки она песочная. Здесь песок, поэтому приятно, никакой грязи нет. Если вам не повезет, пройдет дождик, не пугайтесь, все все высохнет махом вот в Евпатории что я увидел в Евпатории ну, погода конечно вот в курортном городе в солнечном городе Евпатории мне не повезло я был в саках в Евпатории моросил мелкий дождик такой уже ходить в принципе можно было набережная Терешковая ну там страшно там везде значит таблички купаться запрещено. А почему? В Евпатории? В Евпатории. Вот, а вот как порт... это основ... а, но ну Это, наверное, не основная набережная, да? Нет. Это, а. это го городская набережная, то есть вот... А просто набережная, то есть это не пляжи, да? Нет. Угу. Дошли просто до этих, до пляжей, именно ну... для, до пляжной да, Евпатории. Там пляжная Евпатория, она начина... начинается она с санатория, То есть сам город маленький, вот набережная, порт. Ну, там памятники много памятникам большевикам революционерам свежие памятники есть там какому-то амару в общем в течение буквально двух часов вы можете посмотреть все их поторские достопримечательности и просто скорее всего пойти отдыхать на пляж сам город где заканчивается начинается чисто пляжная зона Прямая коса, лазурное море. Даже вот, когда мы были вдоль, после дождика, море было лазурное, какое-то прозрачное. Такое вот южное и ласковое. Даже вот с такой погодой у меня сложилось вот такое впечатление о городе Ивтория. Это, конечно, пляж. Там и плакаты такие идут вдоль дорог, как это интересно. Город моего детства. И памяти. А почему? А почему город мой? Потому что весь Советский Союз ездил на золотые берега ну, в Евпаторе. Да. Помаши, мама, помаши ручкой. Ну, нет, я за... вот. сейчас, сейчас. самый добрейший человек. И поможет. Спасибо. И подскажет. Ну и, и посоветует. В общем, положительное. Ну, что еще сказать? в общем действительно пляжи пляжи пляжи пляжи это не доезжая и в евпаторий там какая-то коса идет вот что я могу сказать приезжайте в хорошую погоду отдыхайте в Патуре. я думаю что это чисто пляжный отдых так. а э, цены вообще на все вот в целом вот какое впечатление в целом все дороже или дешевле вот урала например общее, вот, общее впечатление Вообще не дороже точно не дороже наших челябинских цен на хлеб, на колбасу там условно говоря на там водочные изделия цены приемлемые и для нас а помните какие-то цены? килограмм Виктории что здесь такое вот... Виктория? это клубника а, а. здесь 120 у нас где-то но это потому что еще не сезон ну то есть. Не, не туристический сезон. Нет, не клубничный. Это то есть это, это только первая клубника. А, уже 80. Это, это только первая клубника. Поэтому еще такие цены. Я думаю, что до 50 процентов дойдет и будет еще, может, 140. Как бы. То есть ее много. Ну. Дожди сейчас прошли. Сейчас она вообще на, на, на, нальется. Так что. Угу. А хлеб, например, там, то есть. Ну, такие основные, вот что люди покупают, да, вот кто дома готовит. Ну, хлеб 28 или 26. Ого, ну, вот, такой дорогой. Это же дорого. Не, ну просто не, человек с риском... 16-17 лет... 70 я рублей булка хлеба стоит. Для них это дорого. Ну, 28 тогда это не, не. дорого. Но для нас это дорого. То есть это не 20 я рублей не булка хлеба стоит. 20 рублей стоит хлеб. Но это ну это просто может быть какой-то особенный. Ну там, допустим, там а какой-то там... Да, не я просто кирпичек надела. Черный там. брал хлеб какие-то там с дрожьями, а, с ну, семенами какой-то... Это понятно, он везде такой, да, дороже как бы. Под... Что всех интересует? Бутылка 0,5 водки или коньяка, или вот 0,7 вина. Цены знаете? Водка талка 478,07. 0,7 470, да? Да, 480. 8. 480. Все. Пиво двушка Симферопольского 185. Стол. Смотреть где покупать, видишь а. цены. А. Ну, можно, значит... можно купить и за 150 найти, или за 140. Это, это, это, это, это в центре вот тут такая кучка вот гастроном, гастроном, гастроном. Там идите по 185. Да, действительно. А здесь вот прямо, да? там 160. Вот сколько я, можно сказать, рублей 200 просто так пораздавал. Так можно посчитать, сколько чего выпито было, да? нет, однозначно есть смысл, цены разные, и однозначно есть смысл пройтись по Николаевке в первый же день и сравнить цены. Это да, это однозначно есть смысл. Пробегитесь, найдите Разница может быть большая. да. Здесь два рынка, кстати. По пятницам приезжают торговать мясо, ну, местное производство, там мясо, молоко. Так называемая ярмарка у нас. Ярмарка. Вот, приезжают по пятницам, можете вкусного мяса купить. Вот мы брали на шашлык, отличное качество, и цена 200, 200 рублей килограмм, или 220 свинины. Вот это точно я запомнил. Это что, ребра или это... шейка? В прошлый раз мы покупали шейку 270. Шейка 270. Это, это ши... А мы тогда брали мякоть. А шейка, а, а, а шейка... ну, естественно. 270 рублей шейка. Нет, это... Это нормально. У нас примерно столько же стоит свинина в Челябинске. Ну, 280-300 рублей. А курицу брали? Нет, не брали, да. Курицу. Вот не, я... не знаю, у меня жена этими всеми продуктами занималась. 150 рублей, окорочка, да. Я... Кстати, Это дороговато, я... хочу сказать. яйцо очень вкусное здесь, видать. Скажем да. так, в севастополе 110 рублей, 100 рублей, 110 в больших магазинах, а куры вообще килограмм. Яйцо домашнее, наверное, нет, у Ну брать? мы вот у соседей домашнее яйцо мы брали, там в магазине брали. У соседей то, там, у которых павлины. Павлины да? рисованные. Ага. Это что у них павлины кричат? Ну, ну, и... Не павлины яйца не продают? Да я знаю. Ну вот тут нам, нам тут говорят, что для Норильска все очень дешево. Это Но это мы потом еще ну, поговорим выясните, с нарильчанами. Да. Да. То есть местоположение этого вот уютного дворика это практически центр Николаевки. Здесь автовокзал, здесь гастрономы, здесь рынок, все в шаговой доступности. Угу. Общее впечатление об отдыхе в Крыму. Вот именно просто вот. Как приедете или еще отдыхать в Крым? Все ли по ну, вот, общее такое? Обязательно приедем еще в а, Крым. А, а, а отдыхали или... где-то в Анапе, там, в Краснодаре. Там, вот нет, как... нет. Южная. Ну, Сочи. Вот это, да, да, да. Ни разу там не отдыхал. Угу. В общем, здесь понравилось. Поэтому вернусь обязательно в Николаевку. А... А появляется ли желание остаться здесь жить? Или нет все-таки? То есть города, и Урал, это все-таки... Все-таки я был у себя в Челябинске. Жил. У нас хороший город, хорошая природа, тоже есть куда съездить. И климат тоже так более-менее жить можно. Ну да, конечно, 9 мая, то, что у нас салют из-за снега, было не видно, да. Ну, это же челябинск Это же Челябинск ну, да. ну, у нас ну... край озер, у нас свои достопримечательности. Съездить, отдохнуть... вот. В принципе, у нас все, вопросов больше нет. Задавайте вопросы. Приезжайте, очень рекомендую, ребята, не пожалеете. Останетесь точно довольными, особенно если с детьми. Очень местное население, скажу, что очень доброжелательно относится к туристам, потому что вы для них... Вы для них хлебушек, дорогие, мои будущие У некоторых курорки. хлебушек с маслицем, да? Выбор жилья, конечно, огромный. Можете хоть что приобрести здесь трехэтажный, не знаю, как... В смысле приобрести? Нет, не, не, не приобрести. Приобрести, арен... ну, арен... цены такие, блин, да. Арендовать комнату. Кому нравится пошумнее компания, здесь вот недалеко и полгостиницы или гостиницы, как их назвать, комнаты, мини-отели, Ми мини правильно, частные мини-отели. Кому нравится вот такой спокойный, уютный семейный отдых, конечно, настоятельно рекомендую сюда. Кому надо погужбанить, гулять, потанцевать, все это рядом, 10-15 минут, возвращайтесь спадочки Все, да, Ну, я так понял, вот энергетик. Ну, в энергетике там особо ничего нет. Здесь дискотека, Я лично был на открытии пляжного сезона. Мне очень понравилось. да? Да. Вот эта дискотека я бы там. Тут шоу барабанчиков, и фаер-шоу. Детям все очень понравилось. Здесь. Здесь люди отмечают открытие пляжного сезона, как День города. Ну, никто здесь голодный не останется. В общем, покушать есть где, выпить есть. чё, Пообщаться, пожалуйста, можете найти, на пляже познакомиться спокойненько. Да, берите денежки и приезжайте. Ну, спасибо большое, Вадим, за отзыв. Это был у нас Вадим Юрьевич из города Копейска. Май 2015 года, Челябинская область. Оставил нам флаг российский, подписал его и сказал, что на следующий год, чтобы все было исписано на флаге. Подписано. Между прочим, врач-анестезиолог. Спасибо большое.